Всем привет! Это Антон, и мы начинаем FNAF 1. Первый день погнали. Так, видим, видим, видим. Первая ночь. Ну, она всегда легкая, поэтому можно не переживать. Это уже третья или вторая ночь, будет сложной. Но мы постараемся выжить, хотя уже будет Вони тут и Фокси. Так пока смотримся, Звука в икре нету, я тоже его не слышу, поэтому будет все хардкорнее. Да, я записываю звук отдельно, но у меня не записывается звук в икре, поэтому будем без икре. А звук я не могу запомнить. Так, алло-алло. Да, работает до нас в офисе, работает последнюю неделю, так что я знаю, как утомительна эта работа, но хочу вам, чтобы беспокоиться не о чем. Итак, давайте сосредоточимся на том, чтобы вы пережили первую неделю. Хорошо? Посмотрим. Сначала вступительное приветствие. но это вроде должен закон делать. Ага, волшебное место фантазии, веселье, не отвечает за материальный ущерб, ущербы, травмы, при обнаружении ущерба или смерти, заявление будет подано в течение 90 дней. Очищены и отбелены, а ковры заменены. Бла-бла-бла. Я знаю, это может вас пугать, но волноваться не о чем, но аниматроники здесь становятся немного странными. О, первое. Первый час — ну, мы уже почти и выиграли, Можно так считать. Тоже растражительный, да. Так что помни, эти персонажи занимают особенное место в сердцах детей. Ага, хорошо. Эти персонажи буждают. Но это понятно. Они будут буждать. Они хотят убить нас. Ну, вот сейчас он скажет. Тут... Угу, угу. Укус 87-го, что человек может жить в доли. доле. <свят> это... это очень интересно. А так, пока все держится. Мы держимся. Ну, это будет легкая ночь. И давайте... Угу. 82 процента без костюма хорошо ага противоречит они вас э, засунут в костюм а. дискомфорт или смерть ага дискомфорт два часа ночи Пока они матроники до трех часов будут неактивными. Можно пока посидеть и просто смотреть иногда на камеру. Денег первый должен быть легким, поговорим завтра. Ага. Проверь камеры. Пока. что-то было. Ага. день будет легким, ночь будет легкая, поэтому можно не переживать. До трех часов они не активные, а потом начинают активные. Но ну, будет хардкор 3, 4, 5 ночи. Мне кажется, в 3, 4, 5, хотя, может, в 3 я и не буду смерти, если я профессионал, а вот в 4, -й, 5 -й, может, будет по 2, 3 смерти. Но там надо очень быстро действовать. Угу. Угу, угу. Так. Пока они все ничего не делают. О, 3 часа ночи. Нам осталось прожить еще 3 часа ночи. И, и все. И мы закончим. Ну, это будет самая легкая ночь. Но всегда самая легкая. Но главное не умереть. Ну это будет считаться глупо умереть в первую ночь в самую легкую ночь. Да, Фокси уже хочет вылезти. Посмотрим на нее, какая она красивая, а у нас 63 процента. Где-то один час идет одну минуту и 8 секунд, поэтому, ой, одну минуту и восемь секунд, да. Вот тут иногда попадается на картинке желтый медведь, золотой Фредди, Golden Freddy, но он нам не будет нести, хотя я бы хотел, чтобы получился от него скример чтобы делать это на фотке в YouTube. Ага. ну фокси о уже вы этот бони бони бони бони заяц бони ну он не несет опасности для нас вот фокси будет нести опасность так как если она будет двери стучать, мы будем тратить энергию. Но я, о, четыре ночи, нам осталось прожить два часа. Ну, в принципе, о, ушел, а, а вот он угу. Ух ты, напугал у меня этот человек. Помехи чуть-чуть были. Но я отбился от него. Так. Так, ну, будет легко, я думаю. Четыре часа ночи. Да, шоуман. А, он опять пришел к нам. Два раза. О, 5 часов ночи. Да все, мы выиграли почти у нас 37 процентов можно закать двери просто и сидеть Фу, Фокси, Фокси нам проблем не несет нам будет нести вот этот, о, он ушел все в принципе нам проблем ничего не будет нести все, мы сейчас уже даже можем выжить. У нас... О, это Чика или Фокси. Ой, это... Запутываясь в этих именах их. Фредди, Чика, Бонни, Фокси. И Голден Фредди. Ну, в принципе, это легко запомнить. Так, кухня... Похоже, Чика на кухне. Ну, сейчас будет 6 часов 6 часов утра. Давайте. Сейчас где-то уже через 30-20 секунд у нас настанет 3-е... Ого! Ицми, ицми, ицми пришел к нам. Голден Фредди. Решил нас до да, 6 часов можно в принципе заканчивать всем удачи всем пока а я выжил выжил выжил и все следующее видео это будет 2 2 ночь